Итак, продолжаем собирать частицы фактов и доказательств, что Российская Федерация есть колония США и Великобритании, конкретно Лондона, который стоит перед США. Ранее я сделал ролик о том, что мы все продолжаем жить на территории СССР и являемся его гражданами. Снимал видео о том, что нам паспорта выдает как натуральные аусвайсы ФМС, Федеральная миграционная служба, занимающаяся, соответственно, миграцией. То есть мы все мигранты, мигрирующие из СССР в РФ. И делал видео о том, что у тех, у кого паспорта выданы не ФМС, а всякими ОВД, ГУВД, РОВД, все они, как и абсолютно все структуры РФ, вплоть до самой РФ, зарегистрированы в Лондоне в качестве банальных бизнес-контор. У них там есть ДУНС-номер, СИК-номер, имя, на кого зарегистрировано. В общем, все, как полагается, для частных коммерческих структур. В этом видео рассмотрим несколько показательных пунктов Конституции Российской Федерации. Статья 13, пункт 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Даже маленькая Венгрия выбила себе право иметь идеологию. Под идеологией тут понимается не идеология коммунизма или еще чего. Под идеологией государства также понимается установление христианской морали, право учителя рассказывать о добре и зле, право воспитывать патриотизм в массах, как это делают в США. Право на правдивую историю. Нацию формирует всегда идеология государства. Без идеологии это не нация, а сборище людей. А русские без идеи, без идеологии вообще превращаются в невнятную, ни на что не способную массу. Лиши русского идеи и получишь скота. Но ну, тут с последними предложениями я не согласен, но в общем суть правильная. То есть у государства должна быть идеология. Собственная идеология. Статья 13, пункт 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Это значит, что формированием идеологии может заниматься кто угодно, но только не государство. Статья 29, пункт 5 говорит о свободе СМИ, слова и запрете цензуры. Вроде звучит хорошо, а если посмотреть глубже, то получается, что государство не может проводить цензуру живых фактов. Каждый человек, назвавший себя историком, вроде и компании, может нести любую чушь и ложь на государственных каналах. И государство не имеет права эту ложь цензурировать. Далее государство не имеет права подвергать цензуре откровенно лживую воинственную западную пропаганду, воспитывающую русофобов и плебеев, позволяющую инспирировать сепаратизм и терроризм. То есть государство не имеет права на информационную защиту. А в наше время это практические лишения государства безопасности.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 Этот пункт говорит о том, что над внутренними законами РФ в самой стране, внутри нее, превалируют международные нормы. Какой бы закон ни был, это статус полной колонии. Де-факто в современном мире международное право – это не какой-то размытый термин, это право США. Например, ООН уже стала декоративным институтом и делает в основном только то, что прикажет США. В то же время в Конституции РФ прописано, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Но статья 15 выше национального права ставит международное. Статья 75 пункты 1 и 2. Первый пункт. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. От себя добавлю, что ранее снимал видео о том, что такое Центральный банк, наш РФовский, и как там происходит эмиссия денег. Ссылка на экране. Пункт второй. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет Независимо от других органов государственной власти. Государство не может контролировать эмиссию денег, так как ЦБ по факту независим от государства, зато он полностью встроен в структуру МВФ, Международного валютного фонда, так как РФ является членом МВФ и подчиняется только ему. А кто заправляет МВФ? Ответ ясен. Из вышесказанного следует, что РФ не обладает ни идеологическим, ни юридическим, ни экономическим суверенитетом. Обладает она им лишь частично. Если вы читали книгу Кейдж-22 Хеллера, русский перевод «Уловка-22», то Россия с колониальной конституцией находится в абсурдном и безвыходном положении как герой этой книги. Не знаю, книгу эту не читал, от себя хочу сказать, что мы совершенно не обязаны придерживаться этой пиндосовской писанины под названием «Конституция Российской Федерации». Потому что ее попросту не существует. 12 декабря 1993 года были всего лишь выборы в Государственную Думу первого созыва. Да, там стоял вопрос о принятии проекта Конституции, проекта, не Конституции. Но люди проголосовали даже против рассмотрения этого проекта. То есть Конституция РФ – это бутафория, в которую поверила страна. Она совершенно ничтожна, полностью незаконна. А прежде всего незаконна бизнес-контора под названием Российская Федерация, которая непонятно, что делает на территории Советского Союза. На каком основании она здесь разместилась? Вопрос. Это самая настоящая узурпация, бандитизм. Противостоять этому и бороться с этим можно и нужно с помощью восстановления Советского Союза. Что сейчас и происходит уже, по-моему, по всей стране, ну или почти по всей. Восстанавливаются органы власти Советского Союза. Есть прежде всего временно исполняющие обязанности главы СССР. И потихоньку начинает наводиться конституционный порядок на временно оккупированной территории Советского Союза. Это надо поддерживать, в это надо вливаться, потому что это чуть ли не единственный способ вырваться из угнетенного состояния.